Вот такие вот дела. Время 6 часов утра. Коробка глухая. Аллю, друзья, вот я снова и на рыбалке, долго я думал куда ехать Вот и поехал в итоге на платник, а, вернее доехал да я до платника, я и прошлую рыбалку хотел на платник поехать, но а, передумал, прям вот почти доехал до него. В итоге подумал, да ну нафиг, поеду я лучше, где народу нету вернул раньше нашел речку и пошел по ней но ну, результат вы знаете вот и теперь я доехал до платника но немножко другого что мне здесь нравится у него он такой диковатый немножко то есть тут большой большое озеро один большой заливчик они отгородили запустили форель туда немножко вот остальное карповый пруд ну карп как понимаете, уже не сезон. Здесь окунь и щука будет Дикие их никто не запускал. Так, э, серьезных трофеев периодически ловят. Сам я здесь в прошлом году ловил. Ну, как ловил? Шнурка одного поймал. Вот единственное, что здесь плохо, тут очень, очень коряжестое дно и можно много потерять приманок. Ну, будем ходить пробовать, не знаю получится давайте посмотрим в общем план сейчас такой простой будет я сейчас попробую заливчики форель ловить. но ну, форель как я конечно профи форель ловил ее там раз три наверное всего приманку у меня мало ну попробую что есть вот так слегка думаю, пару часть ловлю а потом пойду на большой пруд гонять щуку Ну или как гонять то кого будет гонять она будет наверно в коряшках сидеть хитро ухмыляться и смотреть как я тут теряю на свои давайте посмотрим друзья что получится так пошли вот такой вот я белую блямбу пока повесил личиночку попробуем на нее что тут уже все замерзло естественно мороз небольшой есть так, погнали первый заброс Сырную оранжевую попробуем, есть у меня там оснащенная О, есть, кстати, вот эта потяжелее, чуть Так, что у нас тут, ооо, пахнет, так как, блин, сам бы съел Зябру, что ли? Личиночка. Да. Запахом рыбы, видимо. Вот, вот, вот. Красивая. Познацветная. Погнали! Продолжение следует... Есть. Есть, есть, есть, есть, есть. Фарырку поймал одну. Не знаю, грамм 700-800. Ну и кайфово было. А, обалдеть, пойду еще. Фух, не зря приехал все-таки. А. Крайф, <laughs> вообще чумовой. заметил на какой глубине это я взял примерно так друзья мои решил я перекусить форельку небольшую поймал Кайф получил, надо перекусить. Ни за что не догадайтесь, что я сегодня буду есть на перекус. Давайте посмотрим. Так. Чайник, понятно. Ричка. Так, так, так, так, так. Вот он, газик. Конечно, кайфово, но надо сходить еще за окуньком и за щукой. Посмотрим. В общем, что я поехал на платник-то. В прошлый раз а, тоже собирался, ехал-ехал, чуть-чуть не доехал, передумал. но ну, я уже говорил, хотел с одиночества немножко. Вот. Уехал, ничего не поймал. Ну и пока за это время между двух рыбалок смотрел там. Народ поспрашивал, там форумы почитал. Что-то вот на речушках на разных. Ничего нет. Все уходят с нулем. Все только так гуляют по несколько часиков. Кидают спиннинг. Ну может быть максимум там один шнурок какой-нибудь зацепится еще. И все. Где более-менее чего-то хоть как-то ловится немножечко то там народ дофига всегда не хочется хочется как то чтоб умеренно если уж народ ну не так прям что толкались -то. так что так ладно сейчас перекусим еще форельки немножко попробую половить а потом пойду на главный пруд почти так ладно мы сегодня будем трапезничать чем правильно ничего не хотелось мне сегодня делать о вот такой вот будем кушать что-то не хочется ничего так заморачиваться готовить быстренько перекусим. когда-то я покупал ее с лета еще Летом, да, месяц 3-4 она уже со мной в машине ездит. На рыбалку покупал как-то может, может, думал. По-быстренькому перекусить. Так и ездит со мной. Вот сегодня пригодилось. О, пойдем, еще немножечко. Погнали. Запах пошел. Кошмар. Запах ужас. Что-то я много бахнул. Этих специй, не специи, а что это там за порошок был. Надо было чуть-чуть совсем или вообще не делать. Тут прям запах такой. Наверное, вся рыба сейчас разбежится. Погнали. Все, пойду я сейчас домой толком не удалось поджиговать на большом пруду надо домой срочно ехать ну ладно сейчас еще разочек попробую в одной местечке и все домой вчера и завтра вот вчера говорят тут мужики окуню наловили просто кошмар сколько и сегодня кстати окуня полно здесь он гоняет мальков но не клюет вот не клюет еще и ты тресни Там О, Остров необитаемый. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь остров Невзенья, ломки, невзенья Несчастные люди на лицо ужасные добрые внутри А это выстрелы, как же бы, это опять нельзя Пойдем посмотрим, что у нас там попалось и пойдем домой О! О, красавица конопатая друзья ну все закончил я свою рыбалку на сегодня я думаю это будет закрытием сезона ну в принципе достаточно неплохим закрытием я все-таки поймал рыбину вот и Отлично, как обычно я отлично отдохнул и хорошо половил несмотря на то что платник ну сегодня народу здесь крайне мало он тоже соседи поймали на двоих одну форельку щука вон три человека сидят на живца ловит вообще ничего никто ничего не поймал окунь окунь играет вообще как бешеный там малька гоняет но не клюет вчера как на черных камнях клевал. А сегодня вообще хоть бы что. То есть бегает, гоняет там стаями, а кидаешь свои приманки. Нифига. Вот такие вот пироги с котятами. Поедем сейчас домой. Будем рыбку есть. И ждать зимнего сезона, когда лед встанет. Опять потеплело. Опять снега нет. Так что фиг знает, сколько мы будем ждать. ну дождемся. Ладно, друзья, всем хорошего настроения, всем клевых рыбалок и всем пока-пока.